Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, обещал вот в этом видео рассказать по поводу того, какие рынки лучше инвестировать в настоящий момент, то есть, что выбираю я, что выбирают коллеги, по каким причинам. И сразу же хочу предупредить, что это ни в коем случае не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я освобождаю себя от какой-либо ответственности. Но, что называется, рассуждение вслух, мысли вслух. Сейчас вообще на самом деле ситуация очень-очень скользкая, да, то есть мы действительно находимся или в ситуации, что ситуация с коронавирусом может привести очень и очень серьезные негативные последствия мировой экономики, которые потребуют со стороны центральных банков и правительств очень существенных усилий по выходу из кризиса из -за рецессии варианта, на наоборот, может быть, мы находимся где-то на дне. Как говорит Ray Dalio, ситуация, в которой должен сейчас быть представлен ваш инвестиционный портфель, вы должны быть готовы ко всем неожиданностям, то есть вы должны быть готовы к тому, что рынок может развернуться и начать расти, и вы должны быть готовы к тому, что рынок может падать. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда сейчас у нас происходит выстраивание своего собственного инвестиционного портфеля, его лучше производить с позиции рыночно-нейтрального портфеля. Что это значит рыночно-нейтрально? Это значит, что он у вас равновешен. То есть у вас есть активы, которые растут при падении, у вас должны быть активы, которые растут при росте. Ну, естественно, и логично. Да? ставить на рост, на рост ставить американского рынка или российского рынка. центральные банки и правительство понимают, что если наступит рецессия мировая, то работать в рамках рецессии гораздо сложнее. То есть, когда экономика уже вползла в значительную рецессию, принятие мер для того, чтобы вытащить из рецессии, это гораздо сложнее, нежели чем предотвратить. То есть нужно делать некие превентивные меры, в первую очередь предоставляя ликвидность в финансовой системе. Что мы, в принципе, и видим. Задумайтесь только просто на сами цифры. Просто я говорю про цифры. С 2000 кризиса 2008 года по 2020 год мировые центральные банки, ну, то есть основным источником ликвидности на мировом рынке ценных бумаг были центральные банки. Там ФРС, ЕЦБ, банк Японии, Народный банк Китая. Они предоставляли ликвидность посредством снижения процентной ставки, посредством программы выкупа активов и посредством снижения норм резервирования для, для коммерческих банков. То есть таким образом было предоставление ликвидности. Так вот, про что я хочу сказать. За 12 лет было предоставлено 15 триллионов. В следующие 6 месяцев уже заявлено мер по стимулированию, по поддержке экономики на сумму в 15 триллионов долларов. 12 лет и 6 месяцев, вы чувствуете разницу? О чем это говорит? А при этом, если говорить о том, куда же направлялись средства, да, то есть, по идее, если вы напечатали сумму 15 триллионов долларов с 2008 года по 2012 год, то, по идее, это должно было привести к тому, что, э, что у вас должна была начаться инфляция, а инфляции нет, в еврозоне инфляции нет, в Америке инфляции нет, она находится на уровне таргета, то есть, вы деньги вроде бы как печатаете, у вас процентная ставка вроде бы как низкая, у вас безработица уменьшается, да? и по идее, если у тебя низкая инфляция, если у тебя дешевые деньги, если у тебя этих денег очень много, то у тебя должна быть инфляция, по-любому инфляция должна разгоняться. А она не происходит, разгона инфляции не происходит. А Если говорить, что, о чем говорят ведущие экономисты, они очень правильно подмечают следующие обстоятельства что, да, инфляции в реальной экономике с одной стороны не было, с одной стороны, потому что, опять-таки, как ее считать, потому что постоянно меняются методики расчета, но с другой стороны, на что они обращают внимание. Ребята, а вы посмотрите-ка на, э, на параметры фондового рынка. Фондовый рынок вырос четыре раза американским. То есть фактически вот эта вот ликвидность, которая, которая пришла со стороны мировых центральных банков, она пришла на фондовый рынок, она пришла на рынок сырьевых товаров. То есть фактически финансовые рынки эту инфляцию стерилизовали, то есть она не выбралась в реальный сектор экономики. И что мы наблюдаем в настоящий момент? В настоящий момент мы наблюдаем, что опять-таки с согласованными действиями мировые центральные банки предоставляют ликвидность космические цифры, до да, 10-15 триллионов долларов в течение следующих шести месяцев. Сопоставимый объем за 12 лет привел к росту рынка на 400%. К чему это может привести сейчас? И почему я про это говорю? Потому что очень многие сейчас говорят, что нужно покупать доллары, что насчет рецессии. Нет, ребята, это ни в коем случае опять-таки не примите за рекомендацию, что доллары нужно продавать. Я делюсь своим мнением. Если такая ликвидность придет на рынок и выплеснется на рынок, ну, конечно же, для того, чтобы она выплеснулась на рынок и активы начали расти, в этом случае необходимо, чтобы была все-таки стабилизация со скоростью распространения коронавируса. Но если она все-таки дойдет до рынка, то цены на сырьевые товары будут расти. Они будут расти, потому что ликвидность придет. Поэтому получается, что цена на нефть может быть в моменте исходит там в район, не знаю, там 25-20 долларов за баррель, может быть, кольнет на какой-то короткий промежуток времени и пониже будет, но когда у вас печатают деньги, ничем не обеспеченные доллары, то в этом случае цены на сырьевые товары, которые номинированы в валюте, они будут расти, то есть у вас может не, увелич вас может, вернее, не увеличиться спрос. У вас может быть даже большое предложение со стороны Саудовской Аравии, гипотетически предположим. Но с другой стороны, когда у вас доллары просто печатают как фантики, то в номинальном значении цены на нефть будут расти. Опять же, причиной роста цен на нефть будет являться не то, что на нее спрос появится да, и предложение не сможет удовлетворить, а проблема будет в том, что доллар будет обесцениваться глобально, а все мировые валюты. И вы тоже думаете, что Трампу, Америке выгодно, чтобы, она, чтобы у них доллар был крепкий, у них тогда э, экспорт вообще не работает. То есть они не, не конкурентны на мировом рынке со своими товарами. И сейчас доллар находится вообще на исторических максимальных значениях. Поэтому, если возвращаться к вопросу, что лучше покупать, на мой взгляд, да, на мой взгляд, сейчас очень интересны российские компании с дивидендной доходностью в рублях выше 10%. И сейчас, слава богу, после коррекции таких историй достаточно много. Мало того, я думаю, в течение одного-двух месяцев мы можем увидеть еще возможность купить их, может быть подешевле, но уже сейчас по текущим ценам вы можете купить акции российских компаний дивидендные, которые вам дают в рублях доходность больше 10% в раз. которые могут вырасти в цене в пределах 30-40% на горизонте в полгода-два. И мало того, если вы Gary Trader, то в этом случае вы еще и на валютном курсе заработаете. Ну то есть если там доллар э ослабнет. А почему он ослабнет, я уже э, описал. Потому что, во-первых, его печатают очень много, во-вторых, он не нужен крепкий самой Америке. А, ну, то есть долларовая доходность, в принципе, если использовать российские дивидендные на истории на горизонте года, ну, может быть, до ноября месяца, до выборов а, Трампа того же самого может составить до 50-60% в валюте. Поэтому вот такие вот. Мысли-слух, не факт, что я буду прав. Вы можете с ними соглашаться, можете нет. Если не согласны, пишите комментарии. Если тоже, если согласны, тоже пишите комментарии. Я буду рад. Если понравилось видео, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. У меня же на этом все. До свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Пока-пока.